Привет всем, кто к нам присоединится или смотрит этот эфир в записи. Сейчас идет съемка для вебинара, который состоится 29 июня по волоскам. Напишите в чате, кто уже в вебинаре. У нас отсюда будет ракурс отсюда будет ракурс а, здесь полная лаперция парень приехал к нам чтобы, это мужчина он приехал к нам, чтобы решить свои проблемы и все комментарии Лены будут на вебинаре ссылка на вебинар появится после окончания трансляции, сейчас, к сожалению а, Лена у нас не разговаривает, она дышать боится. Работает очень аккуратно, очень тонкая работа, тонкая кожа. Сейчас я посмотрю чат. Привет, привет всем. Привет, привет. Я прошу прощения за качество видео, съемка с телефона, но мы подготовим подробный анонс этого мероприятия ближе к вечеру, наверное, даже смонтируем. Отлично. Крупный план. Здесь эта бровь уже закончена. Не практически. Это бровь в процессе. А ссылку, может быть, даже сейчас я дам. Секунду. Так, может быть, закреплю. Скажу как вам дать ссылку. Волова училась у Лены. Она работала с нами 6 лет. И сколько прошло? Два года уже. Год? Вот. Да, и год назад решила, почему бы не послать бы ей нас и работать самой. И успешно это делает, и Все сама. Всему сама научилась. Аня, привет. Так. Да, вторая уже готова, я и могу понять, как здесь в этом чате отвечать. Секунду, Давайте разобраться опыт у нас небольшой здесь. разберутся. Ну ладно, буду отвечать словами. Все ответы на вопросы Будут на вебинаре. Да, Манавара, она правильно сделала, что ушла, но проблема в том, что она забрала половину нашего бизнеса в Санкт-Петербурге и ничего не заплатила. А так, правильно, естественно, не раб на фонтаж, свободный человек. Ну, украла, можно сказать, половину. Поэтому не дай бог вам оказаться в такой же ситуации, Манавар, но когда окажетесь, вспомните, что вы здесь писали. Охота блокировать, Охота блокировать? мнение людей, что за что их блокировать? Не что. С моим Своим, потому что не совпадает. Mm -hmm. Он не знает всех обстоятельств. Ну, высказывает свое мнение, исходя из обстоятельств, нормальная человеческая психика. Зачем ты меня завела? Сейчас 16 часов вечера. Mm -hmm. До октября сейчас заняты, и попасть к ней на обучение можно только онлайн, до да то этого это окно возможности закроется скоро. Ни ко мне, и твоя поводу звука. Это прямой эфир, прямой эфир. Девочки мы в прямом эфире. Нет-нет, Лена учить больше не будет. Скажи Hello, Бразили. Hello, Бразил. Лена уходит на пенсию. Лени до пенсии, говорят, все далеко. Нет порадоваться за человека. За тебя. Они говорят, Ленин, до да, пенсии еще далеко? Ты сработает? Типа? Вы сработает, да. А Напишите, как качество. Я транслирую со своего телефона и, к сожалению, нет возможности проверить, как вам качество онлайн-трансляции. Онлайн-обучение, да, эта информация на сайте есть, можете перейти посмотреть. Ну, отлично. там в настройках звук сорян за звук э, в настройках трансляции вы можете переключиться на 1920 потому что по умолчанию он ставит 480 соответственно вы можете изменить разрешение Лена молчит, ничего не говорит, видите? Лена. Да тут такая кожа, я дышать боюсь, реально. Прям настолько тонкая, у меня уже пальцы болят. Лена боится дышать, поэтому вы ее не слушаете. это то кладки укладки волосков, скажем? Я рисую просто. Сейчас, ну, тут вообще, ну, наверное, что-то типа смешанное двухъярусное. Смешанная двухъярусное. Авторская техника. Запатентованная. Будете использовать такую, мы на вас подадим в суд. Да? Лена, подашь в суд. Смотрите на этого человека, он опасен. Да, это наше все. Это наше все. Мы шутим. Это... Кто не понял иронии? Анестезия есть? Да, с анестезией работает. Слишком широкая бровь, что без анестезии работает. Валерия, вы абсолютно правы. Она говорит, что классно дарить людям возможность преобразиться с такими проблемами. все вопросы по процедуре вы можете узнать на вебинаре который состоится 29 июня в на ссылку на этот вебинар можно найти в описании к этому видео после того как мы закончим эфир привет всем вопрос по межресничке парня то есть леснички но ну, нет мне кажется это ерунда ну знаешь как женщины прокрашивают И... да. может румяна хоть не а на азиатской коже расплываются волоски да на всех кожах они чуть-чуть подплывают Тут вот, вот у меня, допустим, в середине нет цели, чтобы они там были. У меня надо здесь объем создать в середине. Мы завершаем трансляцию, народ. В описании будут ссылки на вебинар.